здесь показала, что вы действительно мой дом, второй дом, потому Разом что Украина все равно туп. в моем сердце всегда, но когда я при... Разумеется, что я тут за что-то, это снова показывает и мне показывает, что вы мой дом, истите в ту сердце, за что-то, вопреки, что и в Украине я чувствую себя добрее. И я была э, три недели в Украине, и, конечно, это боль, это моя любимая страна, это мой дом. Век 3,7 и... в Украине разбился твой мой дом, твой мой таболка. Э, но когда я была в Украине, я действительно увидела много чудес, которые совершает Бог в это вот трудное там, время. там, много чудеса, какую-то Бог в пресс трудное время. И как он действует в жизни своих детей. И как то и действовало в животное на свои, те лица. И я это ощутила э, на себе и слышала еще очень много таких свидетельств, э, вот такие наподобие, как у меня были. И, и я тихо его в мой живот, и видя другие свидетельства, подобные на мою. Эту. И я хочу очень кратко поделиться одними из свидетельств, которые вот, произошло буквально на этой неделе. Я хочу накратко поделиться свидетельство, свидетельством, которое происходит в этой седмице. Я, конечно же, как и все, очень люблю свой дом, и я всегда как бы молилась особо за людей, которые жили мали, вокруг меня, свой дом, за, хор, за, свой двор, мэн, за, за свой любимый двор, за своих соседей, двор, соседей. и, конечно же, мне хотелось вернуться в и свой любимый дом. До в свой любим дом, но случилось так, что был прилет в наш дом, и, и когда я дом. это узнала, я думала, а может быть не мой дом, а может быть не мой подъезд, а может быть там не мои соседи которые не выехали, потому что мой подъезд действительно весь заселен. Смысле да но мой дом, да не мой двор, не мой, не в Но я верила в то, что по молитвам моим, помолит вам моих братьев и сестер Бог должен сотворить чудо и чудо действительно произошло. Молите молитве, молите на мое те близкие, близкие Господь чьи из вышних чудо и то оно истинно все В наш подъезд прилетел э, снаряд. В наш вход э, влезет ракета на второй этаж. На второй этаж. И э, случилось, конечно, страшное. Если но случай, Бог страшное. И, в этой ситуации сотворил чудо, потому что никто из жильцов не пострадал. Господи, даже в тазе ситуации чудо за что-то никуда, не пострадал. Действительно, так ювелирно пролетел этот снаряд, что разрушил только стену, которая была под окном. И, такая и, и не разрушил лора. даже э, ни, ни лестницу, ни само здание. Что даже не, не разрушило. Столбите те, которые, граната, Ну, скажем так, ремонтируется. тебя хатаки, хатаки, до да мого да Кроме того, не пострадал ни один человек, а второй этаж был весь заселен, потому что ударная волна упала на вот эти вот двери, которые металлические у нас стояли. И у Свентуванеи пострадал ни один человек, в впреки чем второй этаж беше много заселен. Но кроме того, через несколько дней, когда я связалась с своей соседкой, которая ну, смотрит за моей квартирой, и, и за моими два котиками, которые остались еще у меня в Херсоне, два дней следует у вас из вылезлах с моего соседка, кое-то угля домой эти котинцы, кое-то его в Херсон. Она сказала, Таня, ты знаешь, это чудо, твоя квартира вообще не пострадала. Я а живу на третьем, на третьем этаже, как раз в том месте, этаж, где упал этот точно снаряд. Точно на мясо эту карету падает на тазе ракета. И ни одно стекло в моей квартире, И в не вылетело, ни, ни на веранде, ни, ни в не какой ледяло, в прузорце, на -то, на террасу. Дело в том, что она говорит, я не знаю, почему так произошло. Итак, за что такая сверху, в сграда, Везде э, были выбиты стекла, ударные вон. На а в твоей квартире ни одно стекло не повреждено? Поктвое апартамент, не то одно стекло, не Я еще не рада. была дома, но то, что за меня неверующий человек, и она знает, что я хожу в церковь, знает, дитя, что, знает что я часто не на церковь, знает, часто Боже я она сказала. И каза, молись за нас, потому что Бог действительно за нас, нас оберегает. За что на истинно не пази. И для меня это было самое большое чудо за время, которое, которое Бог время, я, вил. Вил. я не знаю, как будет дальше, и я сохранится не знаю, ли мой мой Но что Бог и моля, и в, тварь, в это Господь, время и, и, и хочет, чтобы нас каждый спасен. И я думаю, что для моих соседей, которые yeah, остались за эти в этом городе, устранах, где, где идут постоянные гряд, обстрелы, для, гряд, гряд, гряд, для после них это тоже стрелят, было чудо, я не понимают, чудо, что это совершил наш великий Бог. И поэтому я еще раз хочу прославить его и, и сказать спасибо, Прославие, что мне меня есть такой Отец Небесный. Слава слава богу спасибо татьяна слава на бога я думаю мы вообще отдельно еще сделаем что